Президент Федерации фигурного катания Армении Миланис Степанян прокомментировал информацию о возможном выступлении двукратной чемпионки мира Евгения Медведева за Армию. Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался. Ранее серебряный призер Олимпиады в года Илья Айвербух прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Евгений Медведева может сменить спортивное гражданство.